Здравствуйте, я Александр Ульянов, хирург-стоматолог клиники Доктор Ульянов. Сегодня мы с вами поговорим о зубных имплантатах. Зубной имплантат представляет себе титановый шуруп, который устанавливается внутрь кости. В принципе, эта манипуляция несложная и не тяжелая, но, как у любой операции, для нее существуют показания и противопоказания. А о них мы можем судить только после консультации у доктора. Так что приходите, будем консультировать, смотреть и планировать.